В маленьком мире звезды крепили, Тихонько по следу игравшим. Там, где другие не победили, Я смело зовусь проигравшим. Верно я сломан, истина жеста, Купол ограда на Сломан я, сломан, нету мне места. Я вижу за куполом звезды, Тусклые окна ноты ложили На старые стройные полки, Сумрак и мысли в танце кружили, За стенами вечной коробки Топчет холодный полдень, Ряды человечьих гнезд Там не бывает ночи. От того и не видно звезд. Шаг и еще, и третий, Последу не портя след. Шел среди них однажды, Но уснул на один момент. В маленьком мире Атланта таили, Без края камнями искрится, Тлеет граница душной бутыли. Возможно ли мне не влюбиться? Темные дебри души великана Несметных открытий полны. Взгляд подними, и воздвигнутся страны Причудливой новой земли. Заперт в плену невесомых видений, Смотрите, там хватит для всех! Бродит безумец среди ровных строений и тыкает пальцами вверх. Жаль, я другим показать не способен, Но я полюбил пустоту, треснет однажды тумана феномен, и каждый поймет красоту. В вечной коробке, стройные полки, Ряды переплетов тугих. Вот бы не видел небо осколки И жил бы один среди них.